Открытый диалог. Диалог. диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. И начнем, наверное, с юридических баталей на выборном Израильском фронте. Да, Сергей, на этой неделе. Э в общем, наши предвыборные баталии не перешли в юридическую плоскость, когда, в общем, впервые, наверное, за всю историю на памяти моей в Израиле правые стали активно и грамотно сопротивляться юридическому беспределу, который, в общем, достиг пика, когда мы наблюдали с вами в, послед... в течение последних месяцев, как прокурорская номенклатура фактически дискредитирует э, премьер-министра и по сшитым, в наглую сшитым делам пытается его э, сместить. Так вот, я напомню, что э, в одном из своих последних шагов э, Натаньял назначил на пост министра юстиции Амира Охану, молодого э, депутата парламента Акликуда, э, человека, в общем, как бы неплохого. Он, на самом деле, себя зарекомендовал э, еще до того, э, достаточно хорошо в моих глазах, когда организовал продвижение закона о национальном характере государства Израиль. То есть, в общем, закон этот был, как бы все, провести его через тест было далеко не просто, И вот Анира это удалось. Но, став министром юстиции, он сразу же взял то, что называется, бразды в свои руки и очень жестко поставил себя против вот этой самой судебно-юридической номенклатуры. И э, один из первых шагов, помимо достаточно резких и жестких заявлений, дезавуирующих, э, в общем, беспредел судейских, он попытался назначить своего человека вместо ушедшего в отставку Шая на генерального прокурора. То есть в юридической системе фактически генеральный прокурор — это вторая должность. Первая — это юридический советник правительства, Мандельблит сегодня. Вторая была генеральный прокурор Шая Ницан, человек э, крайне левых взглядов и в общем, один из представителей вот этой самой э, клики судейской, пытающейся, от... по сути дела, уничтожить демократию в Израиле, заменив ее тиранией вот этих э, представителей и номенклатуры судейской. Так вот, он ушел в отставку, приписав себе часы и выписав себе... Э, у него и так без того достаточно высокая пенсия, но еще там поигравшись немножко с часами, вот чистые приписки, то есть какое-то вот такое мелкое жульничество. Он себе еще там накрутил несколько тысяч ежемесячных пенсий, так или иначе, он ушел, э, закончил свою, свою каденцию. И э, Амиру Ахани, Мандрблит и другая, как бы, другие представители судейской компании сказали, ну вот мы подготовили тебе кандидатов э, в, вместо Шая на можешь выбрать этого или этого. Вот тот посмотрел, сказал, с чего это я должен... Он министр юстиции, он назначает этого самого э, генерального прокурора. Говорит, от а чего это должен выбирать ваших людей? Я выберу того, кто мне кажется более подходящим. Те даже немножко, я напоминаю историю, которая продолжалась несколько недель назад, даже немножко как бы прибалдели от такой наглости, как это так, да кто ты вообще такой, министр юстиции? Да мы просто тебя раздавим, но раздавить Мирахан очень сложно, потому что, в общем, в некотором смысле он у нас, будучи открытым гомосексуалистом, он как бы из касты неприкасаемых, то есть особенно катить на него бочку сложно, тем более обвинить его, например, в каких-то сексуальных домогательствах с какими-то девицами вообще невозможно, потому что никто не поверит. Вот. И вот э, некоторое время продолжалось такое перетягивание каната. В конце концов Амира назначил э, своего, свою представительницу, адвокатесу, которая оказалась ему подходящей. Э, тут же было обжаловано это назначение и э, как бы затянуто, и она, видимо, не выдержала давления, которое на нее оказывали, сказала: Я ухожу, я не хочу связываться, я отходу в сторону. И снова продолжалось некоторое время такое вот как бы без власти когда генерального прокурора у нас не было. Но э, где-то пару недель назад Амира Хана назначил другого адвоката дана эльда. Мне, по крайней мере, это имя вообще ничего не говорило. Ну, Дана Эльдад и Дана Эльдад, Некий адвокат назначил его Амира Хана. Мандельбрид был в бешенстве, кричал, что так. Ну, не кричал, а не изъясняются достаточно как бы корректно, но тем не менее было понятно, что э, прокурорским это очень не понравилось. Э, данный льдат стал исполняющим обязанности, не просто не генеральным э, прокурором, а исполняющим обязанности генеральным прокурором, потому что сейчас все правительство как бы в переходном периоде, у нас же выборы никак не кончатся. Так или иначе, в общем, его назначили, э, и Мандельвиту пришлось согласиться, ничего у них не вышло, они сумели продавить, заставить э, Амира Ахану Взять одного из тех людей-протеже, которые у них были. И вот эта цепочка Натаньяу назначил Мирахана, Мирахан назначил данное льда, она начала действовать. И вот, в общем, давно, мы об этом даже говорили раньше, как-то некоторое время назад, что еще в 2016 году государственный контролер изучал работу компании Пятое измерение, высокотехнологической компании, которая который возглавлял Бенни Ганс после того, как он ушел в отставку. Он был генера... начальником генштаба Израильского, закончил свою военную карьеру. В политику он не мог сразу пойти, потому что есть вот такой период, когда между военной карьерой и политикой ты должен подождать. И он занялся бизнесом. Стал главой директором компании Хайтековской, пятое измерение. И вот еще в 2016 году возникли вопросы государственного контролера, которые, в общем, были сформулированы в виде 18 претензий э, какого с э, почти уголовного характера о том, э, как эта пятая компания вил, э, пятое измерение компания Бенниганца вела свои дела. И, по идее, конечно, это все должно было бы превратиться в расследование, но расследование никак не начиналось. И вот 17-18, 19-20 год, никакого расследования нет. И тут Дан Ильда, новый генеральный прокурор, сказал, что надо бы разобраться как-то так, Генераль, э, ведь э, Госконтролер еще в 2016 году написал просто по пунктам, что никуда не годится какие-то совершеннейшие нестыковки в истории этой компании. Надо разбираться, а почему-то никто не разбирается. А почему никто не разбирается? Надо начинать. Мендельблид, который очень сопротивлялся, как я напомню, назначению дана и дада, и Аханы, и, и деваться ему опять же было некуда. И он сказал: ну хорошо, я считаю, что да, ситуация действительно очень серьезная. Нам нужно провести будет проверку тех претензий, которые были выявлены государственным контролером, но уже после выборов. Что ж сейчас, так сказать, за, за две недели до выборов, мы будем начинать какую-то проверку, давайте сделаем проверку после выборов. Но Данельда, данный, данный, значит, Амира Хана говорит, а почему проверку и почему после выборов? Нет, сейчас и не проверку, а реальное расследование. Причем сначала говорилось, что, ну да, там какие-то в пятом измерении в этой компании были какие-то действительно нестыковки, очень непонятные, и что-то там действительно деньги какие-то миллионы ходили туда-сюда и как-то потерялись. Но ГАНС, генеральный директор компании, он совершенно не при чем. То есть вот все может быть, но ГАНС вообще ни при чем. Но в крайнем случае он будет там как свидетель. А теперь выясняется, что он там будет не как свидетель, что это будет не проверка не после выборов, а расследование и до выборов, и ГАНС там начинается действительно как свидетель, но вполне возможно, что он будет подозреваемым тоже. Поскольку он использовал свое звание, и как бы свое реноме, и свой имидж для того, чтобы соучаствовать в обмане. Ну, Мандербит, конечно, э, шумит. Верховный суд он написал, что все это. Э, Верховный суд тут же был подан какой-то иск о создание этой комиссии и расследование. Мандербит написал свое мнение мнение юридического советника правительства, что это действительно очень политизированное решение, на что э, Амир Охан. Да, на льдат говорят, нет, политизированным было то, что 4 года это не расследовали, поэтому давайте уже не, не переворачивать переворачиваемся с ног на голову. Именно задержка была политикой, а не расследование серьезно. Теперь, о чем, собственно, идет там речь? Вот шесть вопросов к Бенни Гансу и к этой пят... компании ⁇ Пятое измерение ⁇ резюмирующих претензии, которые в свое время госконтролер обнаружил. Их буквально сегодня опубликовал сам премьер-министр Натаньял, предвыборная кампания, он их сформировал в виде вопросов Бенни Гансу: типа Бенни Ганс, расскажи народ. Но я эти вопросы перевел и как бы вывел не как прямая речь за да, да, вопрос А в общем, как бы в чем претензии? Во-первых, как получилось, что э, обманным путем был подписан контракт с израильской полицией на сумму в 50 миллионов шекелей из которых в итоге 4 миллиона шекелей вообще кануло в лету. Они ушли куда-то внутри компании и не очень понятно, э, где они растворились. Почему компания 5 измерение Бенниганцы солгала израильской полиции, утверждая, что у нее есть уже четырехлетний опыт работы, речь шла о работе с базами данных, секретными полицейскими. И компания 5 измерение» утверждала, что у нее есть отличный четырехлетний опыт работы с базами данных такого рода, хотя на практике там в лучшем случае можно скрестить двухлетний опыт. Ну мелкая ложь, но все-таки ложь. Теперь почему компания солгала израильской полиции, утверждая, что у нее уже есть готовый продукт, хотя такого продукта не было? Отдельный вопрос, как получилось так, что полиция так лоханулась? То есть неужели не проверять? Приходят люди и говорят, у нас есть готовый продукт, давайте ваши 50 миллионов и будет нам всем счастье. Они дают 50 миллионов, а потом им говорят, ну извините, ничего не получилось, ничего нету, но 4 миллиона куда-то так и не возвращаются. Очень странная ситуация. Наконец, Почему компания лгала израильской полиции, утверждая, что у них уже есть Пять клиентов, крупных, не, не просто там пять каких-нибудь Васей из переулка, а пять крупных клиентов, таких как поли, э, э, израильская полиция. А фактически клиентов не было вовсе. И теперь самый главный вопрос, который касается непосредственно Бенни Ганса. Кто инициировал встречу Бенни Ганса с бывшим комиссаром полиции, тогда он был комиссаром, не бывшим, главой полиции Ронни Аль-Шаяхом, после чего и компания получила этот контракт без тендера и без каких-то бесконкурсных, не на конкурсной основе и что организаторы, которые устроили эту встречу, получили взамен. Грубо говоря, какие там были откаты. А теперь мы переходим к еще более тонкой, еще более проблематичному аспекту. Какую конфиденциальную секретную информацию о гражданах Израиля передала эта компания зарубежным организациям без разрешения? И вот здесь мы приходим, действительно, это требует объяснения. Дело в том, что речь шла, как я уже сказал, о создании базы данных, в том числе секретных данных, Израильской полиции, некой израильской компании, которая, как мы выясняем, теперь утверждала, что у нее есть уже готовый, готовая клиентская база, четырехлетний опыт, продукт, который можно просто немножко как бы подработать напильником, чтобы он подходил израильской полицейской, э, под израильскую полицейскую базу. Как выяснилось, не было ни клиентов, ни готового продукта, ничего не было, все это давно было под честное слово Бенни Ганца, что делает Бенни Ганца в этом обмане далеко не свидетелем, потому что он своим авторитетом, бывший начальник генштаба, начальнику полиции говорит, да ты что, да все готово, да все отлично, вот, пожалуйста. Но самое главное даже не это. Главное то, что полиция дала им, чтобы они попробовали, подработали напильником свой готовый продукт, которого не было. Секретные документы свои, настоящие, засекреченные, с настоящими реальными данными о людях, в том числе дела, которые находятся в процессе, в том числе дела, которые не закончены. А вот инвестором у этой компании, главой которой, директором которой был Бенни Ганс, еще один высокопоставленный э, бывший работник э, Масада, который сейчас тоже в Белоголубойком, в партии Белоголубойком, Рам Барак, Бен Бара. Так вот, э, инвестором в этой компании был небезызвестный Аркадий Вексельберг. Аркадий Вексельберг, несмотря на свою еврейскую фамилию, он вовсе не гражданин Израиля. Хотя, может быть, он действительно гражданин Израиля тоже. Но вообще-то он один из приближенных Путина. И э, в путинской команде он как бы отвечает за собирание, ну, как они говорят, да, с помощью отмычки и лома собирание э, научно-технических достижений в странах Запада. То есть, грубо говоря, за воровство технологических э, информаций и ноу-хау в Америке и в Израиле. И поскольку в Америке на это все дело как бы смотрели не очень хорошо, то в какой-то момент Вексельберг, который, как я уже сказал, из команды Путина, попал под санкции, и э, фактически американские компании сказали, что они не могут иметь дело с Вексельбергом и со всеми теми компаниями, которые инвестируют, которые инвестируют деньги, а грубо говоря, как бы выкупают технологии. И это была одна из причин, по которой пятое измерение, компания Ганса захлопнулась, сломалась, потому что израильская компания Которая не может работать, сотрудничать с американскими компаниями, она заканчивает свое существование очень быстро, потому что израильский рынок, высокотехнологически отрезанный от Америки, не может существовать. Эта компания захлопнулась. Возможно, не только из-за Берга, потому что как бы банкротство этой компании, возможно, лежит и на Гансе тоже. Это не подсудно. Как бы банкротство может случиться у кого угодно. Но это говорит в том числе и о потрясающих достоинствах Ганса как руководителя, который за несколько лет сумел хлопать свою компанию, довести ее до банкротства. Но нас в этой истории интересует, а, как получилось, что полиция дала им секретные документы и 50 миллионов шекелей, как получилось, что 4 миллиона этих шекелей из этих 50 вообще неизвестно куда делись, и какое количество информации секретной полицейской перетекло из пятого измерения к ее инвестору, и было ли такое, или не было такого? Или все-таки было, поскольку госконтролер задавал такие вопросы. Ну, а как избиратели нас, конечно, очень интересует, что такого гениального дела Бенни Ганс, что сумел эту компанию хлопать за несколько лет превратить ее в банкрот. И тут надо заметить, что кроме Бенни Ганса, банкротами своей компании сделал не только он. Есть еще такой Габи Ашкинази, тоже бывший начальник генштаба и тоже один из лидеров сегодняшней э, Бело-белубых. Он тоже после того, как закончил свою армейскую карьеру, пошел в бизнес, стал главой компании по поиску нефти на Голландах, если я не ошибаюсь, которая, как выяснилось, нефти она, конечно, там не нашла, и ничего она там не нашла, но она некоторое время, как бы это сказать помягче, э, не давала полную информацию своим инвесторам. То есть, грубо говоря, дурила людей, которые вкладывали в нее деньги а потом уже обанкротилась. И теперь идет судебное разбирательство, потому что инвесторы, ну как бы бывает, компании банкротятся, но есть же процессы, протоколы, по которым ты можешь заметить, что, она, что с компанией что-то не ладно. А если тебе подсовывают э, э, уживые документы, подтасованные, то ты некоторое время вкладываешь деньги в компанию, не понимая, что на самом деле она уже ничего не ищет, а просто тонет. И вот это уже является преступлением. И об этом преступлении сейчас идет суд. И вкладчики, потерявшие свои деньги, говорят, что возвращает деньги наши. Ну, и ему, и другой, другим, так сказать, представителям команды, компании, которые, руководителям, которые обанкротились. Иными словами, у нас есть, с одной стороны, Натаньяу, который вот за 10 лет сделал из Израиля конфетку из страны третьего мира, сделал одну из самых богатых стран в мире. Мы об этом, может быть, поговорим во второй половине еще. И есть команда «Белого лубых», у которой на первых ролях лапит, не имеющий высшего образования, и путающий э, все на свете. Например, там его первый это великий греческий философ Коперникус и э, Дон Кихот, скачущий на свои дульсины. вот. И два человека, которые были начальниками генштаба, то есть как бы хорошими и заслуженными генералами, тут об этом тоже можно поспорить, но выйдет на гражданку, они умудрились своей компании ухлопать, довести до банкротства. Вот хотим ли мы такого будущего для нашей страны? Вот. Но это была только первая часть этого марлизонского балета. Дело в том, что э, Эльдат, тот же самый Дан э, Эльдат, новоназначенный, исполняющий обязанности генерального прокурора, он также создал комиссию по расследованию внутренних полицейских расследований. То есть э, создал комиссию, которая должна проверить, а как вообще ведутся расследования в полиции? Кто там ведет, чего происходит? Теоретически это было сделано под эгидой того, что в последнее время эфиопская община э, в Израиле, она все время говорит, жалуется, что полицейские к ним слишком жестко относятся. Все как бы, ее выходы на улицу с сжиганием автомобилей, переворачиванием там, всего на свете и вообще, так сказать, ведением себя прямо, скажем, некрасиво, это мог всего лишь ответ на то, что полиция их э, слишком прижимает. Так или иначе, Данильда э, Дан, сказал, ну хорошо, давайте сделаем комиссию, которая расследует независимую, как там идет в полиции, как вообще дела происходят. Левые стали на дыбы. как такое может быть? Нет, только после выборов. Тем не менее, комиссия уже начала работать. Против него был подан иск. Мандель -блит, э, в, который является юридическим советником правительства и фактически как бы должен быть пр э, адвокатом правительства, написал по этому иску в Верховный суд, что мол, он требует прекратить действия этой ком э, к э, комиссии. Она пока существует. Ахана, министр юстиции, говорит, что это очень важная комиссия, нельзя ее закрывать. Чего боятся левые? Понятно, что боятся не того, что эта комиссия найдет, что действительно полиция прижимала слишком сильно эфиопскую общину или наоборот не прижимала, а наоборот слишком покладистой с ней было. Нет, боятся они, что эта комиссия начнет интересоваться и другими делами тоже. Например, почему после четыре года никто не разбирался с компанией 5 измерений или например что там в этих делах натаньяо как эти дела шились ведь мы же говорили об этом в прошлые разы что там какие-то совершенныеши нарушения процедуральные были то есть на исследтели оказывали психологическое давление подтасовывали документы объясняли им что они должны вспомнить в кавычках и после этого они это вспоминали. И там много было всего, и никто этого не проверял. А теперь появится комиссия, которая начнется как проверка э, отношений между полицией и обской общиной, а закончится то она может тем, что начнет проверять эти самые документы. Поэтому добит конечно, очень хочет, чтобы эта комиссия немедленно прекратила работать. Я не знаю, как дальше будет складываться ситуация. Пока что подан иск, чтобы эта комиссия была отменена. Вандербельт, со своей стороны, который должен защищать теоретическую позицию правительства, назначившего эту комиссию, заявил, что он считает ее нужно закрыть до выборов и э, что это все политические действия. Э, Следующее, как бы продолжение всего этого, будет уже на следующей неделе. Но это еще не все. Дело в том, что э, в эти дни в южном городе Израиля Илате на берегу Красного моря проходит так называемая Леумиада. Леумиада ну почти как олимпиада, только Люми это национальная, то есть как бы такой национальная конференция. В свое время это, в общем, пятое уже такое мероприятие, первые мероприятия такого рода, четыре первых мероприятия, которые пять лет назад все это началось, они назывались Ликудиада, и фактически это были такие неформальные или полуформальные съезд сторонников партии Ликуд. Именно полуформат, потому что это не то, что партия организовывала, а просто сторонники Ликуда, какие-то инициативные, собирались, туда приезжали, конечно, министры Ликуда и депутаты парламента, все там выступали. Такое получалось неформальное общение, тусовка, э, консервы, как мы бы сказали, израильских республиканцев, то есть Ликудников. Но в этом году решили расширить формат и сделать это не чисто даже как бы внутрипартийным мероприятием, хотя оно изначально не было партийным, потому что включало туда не только членов партии, но и симпатизирующих сторонников. Так вот, в этом году... Это уже стало не Ликудиада, а Лиумиада, объединяющая всех сторонников национального лагеря. То есть, пожалуйста, там и Ликуд, там и Ямина, там и так, просто какие-то люди, которые не себя не ассоциируют ни с какой партией, но, в общем, по взглядам, по концепциям своем, такие израильские республиканцы. И вот на эту конференцию приехал Боас Голан. Боас Голан — это израильский журналист, работающий на 20-м канале израильского телевидения. 20-й канал — это, вот, ну, это, конечно, не наш Fox News. Но это вот тот э, единственный канал на телевидении, и ритоязычный, который не является резко лево левоангажированным. Именно он стал кузнецей кадров э, молодых правых журналистов, которые хоть как-то немножко уравновешивают э, вот весь левый дискурс, который с каждого утягался. Так вот, Босгала выступает на этой люмиаде, и выступая на этой люмиаде, он как бы... В общем, даже, можно сказать, балансируя на тонком льду, а в каком-то смысле даже провалившись под этот лед, фигурально, конечно, он зачитал с трибуны расшифку, расшифровку разговоров, запрещенных публикаций. Дело в том, что несколько лет назад в Израиле, еще, ну, на самом деле, достаточно давно, еще когда Габи Ашкинази был э, начальником генштаба, а министром обороны был э, Техуд Барак, это тоже в правительстве Натаньял, только в ранних. Была довольно грязная история, ее называют войной генералов. Э, группа генералов одних, пыталась подсидеть группу генералов других. В рамках этой истории был запущен некий фальшивый документ, дискредитирующий одну группу против другой группы. Это все разбирала э, полиция. Потом э, кто-то пошел в отставку, кто-то тихонечко вышел на пенсию, как Габи Назе, как бы не в плечу. Э, история мутная. Я не хочу сейчас грузить наших слушателей всеми подробностями. Важно, что в тот момент. А Вихай Мандельблит, который сейчас юридический советник правительства, тогда был главным прокурором армии, глава армейской прокуратуры. И он, конечно, в момент вот этой всей войны между генералами был одним из тех, кто должен был разбирать эту судебную ситуацию, разбираться с фальшивым документом, который был запущен, фальшивка, которая должна была дискредитировать от них, так сказать, другими была запущена она. И вот Мандельблит тогда по сути дела, как мы сейчас понимаем и узнаем, сливал информацию Габиашкинадзе, который был одним из тех, кто этот фальшивый документ запустил. В итоге он оказался как бы ни при чем и все свалили на стрелочника, то есть генерала рангом пониже. Но было понятно, что Ашкенази где-то так как-то там фигурировал тоже, но он вышел чистым. И вот сейчас, э, точнее не так, было известно, что существуют записи разговоров телефонных между главой прокуратуры армейской Мандельблитом и начальником генштаба Ашкенази. И эти разговоры были явно должностным нарушением с обоих сторон. Но с точки зрения Мандельблита, это было вопиющее нарушение. То есть он сливал подробности открытого дела, в котором фигурантом является Ашкенази, а сливал этому самому Ашкенази. И понятно, что человек по-хорошему по должен был пойти за это в тюрьму. Но уж точно он не мог продолжить потом свою карьеру в прокуратуре и стать фактически самым главным юридическим совете правительства, то есть начальником прокуратуры, еще выше чем генеральный прокурор и понятно также что э, наличие этих этих записей о которых э, некоторые смелые журналисты раньше говорили они конечно это был своего рода очень мощный инструмент шантажа и можно было сказать так может ли мандельбит принимать какие-то решения если у кого-то в руках есть такие э, серьезные инструменты шантажа не может по сути дела, заставить Мандобита все что угодно подписать. Не только там приговоры против Натаньяла, но и, не знаю, объявить Землю плоской. Так вот, э, но подробности всего этого мы не знали, по крайней мере, до сегодняшнего дня, до вчерашнего сегодняшнего дня, потому что на всем этом лежал запрет о публикации выданной прокуратурой. Видите, как замечательно. То есть прокуратура сама своих же и скрывала, чтобы никто не мог ничего об этом сказать. И вот нашелся такой Боас Галан, журналист, который, по сути дела, рискует своей собственной свободой, потому что он нарушил прямой запрет полиции публиковать эти информации. Он их зачитал. Он, правда, утверждает, что он зачитал не все, не все, что как бы запрещено, и что он советовался с адвокатом, и, в общем, то, что он прочитал, не может быть причиной для того, чтобы его потом, допустим, посадили в тюрьму за но тем не менее, то, что он начитал, уже достаточно. И оно, конечно, было, поскольку он читал это в большом полном зале. Это все на телефоны снималось, это все уже утекло в сеть. В сети это глушит. Не очень понятно, как это умудряются выключать из Твиттера. Но оно ходит по Твиттеру, оно ходит по Фейсбуку. И э, что самое удобное, Бос Галан там не только читает этот самый э, эту расшифровку этого разговора, но он и объясняет. Он же специалист, и он объясняет простым людям, как бы, что это означает. Вот говорит: вы видите, вот сейчас. Шкинази говорит так, а Мандреблит ему так отвечает. а Шкинази ему так говорит, а Мандреблит ему так отвечает. И это означает то, что, генеральный, что глава армейской прокуратуры сливает фигуранту открытого дела информацию об этом деле, что является прямым преступлением. И это все теперь уже вышло в сеть. Теперь становится понятно, почему Мандреблит так не хотел, чтобы не его протеже оказался на месте Дана Ильдадада. Потому что теперь у данной даты следующим ходом будет сказать: а давайте ка мы проверим, как же так получилось, что человек, который пошел на прямые должностные преступления и нарушения преступления, потом еще делал карьеру в прокуратуре, стал юридическим советником правительства, и как это все теперь укладывается дальше? То есть наши выборы постепенно как бы от маски срываются, и все больше и больше людей тех, по крайней мере, которые хотят и готовы думать, начинают понимать, что эти выборы, непривычные выборы между правыми и левыми в Израиле, эти хотят отдать ненавистные территории, а эти хотят сохранить Иудею, Самарию, родину еврейского народа в руках Израиля. Нет. Не это самое главное сейчас на выборах. На выборах есть группа политиков вокруг Бениамина Натаньяу, которого не сумели скрутить э, подложными делами и сломать. И он остается независимым политиком, и теперь уже даже не важно правым или левым. Он единственный буквально независимый политик в Израиле, противостоящий банде, откровенной клике прокурорских чиновников, которые пытаются подменить израильскую демократию, тоже демократию худо-бедную, не очень качественную. И не, так все, не такое уж у нас качественное разделение ветвей власти, и система сдержек и противовесов у нас не самая лучшая, мягко говоря. Но она все-таки демократия. А теперь нам хотят сбросить со стола эту демократию и создать тиранию номенклатуры судейской, которая сама будет принимать решение. Вот как они объясняли э, министру юстиции Ахане, типа, что ты будешь назначать кого-то? Мы тебе приведем, и ты поставишь свою подпись вот сюда, вот напишешь, подпишешься, и все, больше у тебя ничего не требуется. Но не проходит пока. И вот самое обидное, конечно, я уже заканчиваю, Сергей, что общество смотрит на это, смотрит, и все еще, все еще по всем опросам почти миллион человек голосует за Бенни Ганса, за Либермана за левую-левую э, партию Переца-Меррица. То есть нет у правых этих завет, заветных 61 мандата пока по раскладу. А если нет 61 мандата, это значит, что, в общем, поскольку ставки все поднялись до самого пика, и теперь все понимают, кто на что идет. То есть либо они победят и скинут Натанияу, и, может быть, отправят его в тюрьму, и создадут свою тиранию, которую они хотят, либо их победят, и тогда полетят голову у всех. И у Ашкинази, и у Мандеблита, и у Ганса. И у всех тех кукловодов, которые за ними стоят, их шантажировали до сих пор. В общем, ситуация очень непростая. Но будем следить за развитием событий и смотреть, что будет дольше. Продолжим буквально через пару минут. Открытый диалог, диалог. диалог. с Александром Непомнящим. Ну а теперь, наверное, перейдем к успехам, к экономическим успехам Израиля. Да, давайте поговорим об успехах, потому что о печальных вещах вы поговорили достаточно, а теперь хочется немножко сказать и о том хорошем, что в Израиле есть. И, в общем, пока, пока социалистов не подпускают к кормушке политической и к рулю, то, в общем, можно надеяться, что и дальше будет хорошо. Так вот, британский экономический еженедельный журнал Economist обнародовал данные по росту израильской экономики в минувшем году и дал прогнозы на будущие пару лет. Рост израильской экономики оценивается по разным данным. там От 3,1% в 2020 году и чуть выше, и до 3,3% в 2021 году. То есть э, в данном случае, может быть, даже важнее смотреть не на саму цифру, а на тенденцию. Тенденция такая, что израильская экономика растет, причем растет очень хорошо. Э, пожалуй, так сказать, нам только до, к вам, до, до вас, тянуться до вашей трамповской экономики. Но что еще более приятно, что вторая производная тоже положительная. То есть рост нашей экономики в будущем году будет выше, чем в этом году. И очень интересный комментарий, который делает анализ этих данных экономических, делает израильский политолог доктор Гай Бехор, которого я люблю очень цитировать, потому что человек действительно на фоне всего сонно журналистов, которые обычно говорят, что все плохо и будет еще хуже он всегда находит э, стороны оптимистические, положительные, и при этом его прогнозы, как правило, оказываются очень точными. Что касается Ближнего Востока, он действительно очень хорошо разбирается в ситуации. Так вот, э, по словам Хора, Израиль достиг фантастических результатов. ВВП э, на душу населения в еврейском государстве уже обогнало соответствующие показатели Британии и Франции и приближается к Германии. Мы об этом сейчас поговорим немножко более подробно. Но вслушайтесь. воловой продукт Израиля на душу населения обогнал Британию и Францию и приближается к Германии. 20 лет назад, говорит Бухор, э, воловой национальный продукт на душу населения, который можно называть стоимостью акции нашего государства, по сути, во сколько стоит акции государства Израиля, составляли примерно 12-15 тысяч долларов на душу. И согласно последним отчетам, мы получаем уже не 12-15 тысяч долларов, как 20 лет назад, а 45 тысяч долларов. И... Э, даже если не считать точно конкретно, в каком месте Израиль находится среди всех остальных стран, понятно, что мы находимся в, среди лидеров и в том числе обгоняем огромное количество европейских стран тоже. Мы, Израиль, оказались сейчас среди богатых и сильных государств мира, чего, конечно, 10 лет назад еще не было. Если мы посмотрим на четвертый квартал, экономический рост Израиля составил вообще почти 6% по сравнению с нулевым процент, рост процентом ростом экономики в Европе и иными словами Израиль растет э, почти в пять раз быстрее экономика израильская чем в Германии и даже с учетом поправки на дорогоизну э, нашей жизни в Израиле что в общем влияет на ВВП увеличивает его но это как бы холостой выхлоп такой э, мы все равно несмотря на то что мы дорогое государство уже во-первых стали немножко деше до, менее дорогое чем раньше и мы все равно среди богатых стран. Так вот, для сравнения, просто мы говорим, по оценкам экономиста, израильский показатель примерно 45 тысяч долларов на человека, это наш ВВП. У Британии 43 тысячи долларов на человека, у Британии. И там наблюдается спад. То есть когда-то они были гораздо круче, но потом в 2007 году э, начался кризис экономический. И, по сути дела, Британия э, провалилась. И сейчас выкарабкивается и выходит на уровень, на котором они, она была в 2007 году. Аналогичная ситуация и во Франции. Там тоже экономический спад, там тоже э, как бы невозможность провести реформы и беспорядки, о которых мы с вами говорили не раз. И социалистические системы инертные, которые, в общем, создают неповоротливую экономику. Все вместе, безработица там 8,5%, все вместе приводит к тому, что там э, еще ниже ВВП 42, э, ну почти 43. 43 тысячи долларов на человека в германии германия которая по-прежнему является для нас как бы флагманом мы ее догоняем как в свое время советский союз догонял и перегонял америку но германия опережает израиль с показателем вВп на точное населения почти 48 тысяч долларов очень высоким но при этом более низким чем в предыдущем году когда они были почти 50 50 с половиной Иными словами, герман, германская экономика ползет вниз показателям 2015 года, поскольку тоже страна европейская тяжело больна. И демография, как мы знаем, там проблематичная очень, и э, по сути дела демографический прирост местного населения отрицательный. Они заменяют свое население неквалифицированными мигрантами, большинство мусульманами, это все еще отягощается борьбой идентичности, о которых мы тоже не раз говорили. Все это вместе ведет к тому, что ведущие европейские страны, Германия, Франция и Англия, их экономики ползут вниз, а наша поднимается израильская. И это, конечно, раньше как бы понятно, что Израиль там где-то поднимался в своем, на своем уровне, далеко-далеко. Экономики европейских стран в два-три раза превосходили э, помощи своей израильскую. А сегодня мы на равных, то есть кого-то обошли, кому-то тянемся, но в общем мы уже в, одном, в одной группе. То же самое похожая ситуация и в Японии. Япония 42 тысячи, 43 тысячи долларов на чека ВВП, то есть тоже ниже, чем в Израиле. И тоже у них раньше было выше, у них раньше было 50 и даже почти 51, но она, экономика идет вниз, население у них уменьшается. То есть, ну, по сути дела, как бы за последние 17-18 лет увеличение на полмиллиона, для страны в 100 миллионов человек, понятно, что там идет вымирание фактически японцев, которые не хотят принимать к себе э, мигрантов, и это приводит к тому, что у них очень серьезные проблемы в экономике тоже. Южная Корея ВВП гораздо ниже израильского, 32 тысячи долларов, на Тайване 26 тысяч долларов, зато в Сингапуре, например, выше, там 68. Вот. Ну, а если мы посмотрим на европейские страны, не самые развитые, а те, которые раньше были самыми развитыми, например, Италия, Испания, Португалия, то там все вообще очень плохо. То есть это страны, которые поражены безработицей, социализмом, э, исламизацией резкой. И там мы видим, что показатели ВВП не просто ниже израильских, намного ниже израильских. Вместо 45 израильских тысяч, там 33 тысячи долларов. В Италии 31 тысяча долларов. В Испании э, 23 тысячи долларов. В Португалии. И это тоже показатели, которые идут вниз. То есть при всем при том, что они отстают от нас, еще и разрыв этот нарастает. Ну, Поговорили о э, как бы проблемах, почему Израиль, за счет чего израильская экономика растет. Прежде всего, конечно, это сегодня хай израильский хай Причем в хай-теке израильском не хватает программистов и инженеров. И Израиль начинает засасывать в себя все больше и больше инженеров на хорошие зарплаты и программистов. И, в общем, уже э, как бы выгодно приехать из Европы работать в Израиле, потому что в Израиле ты востребован, а в Европе, наоборот, экономика складывается. Ну и понятно, что э, предприимчивый Израиль и главное, конечно, это э, та экономическая э, атмосфера, которую создал Натаньял, который привлек сюда инвестиции к нам в страну, который показал, что вкладываешь в Израиль доллар, получаешь два, что бы ни было, какие бы катаклизмы, и катастрофы не были вокруг Израиля и даже внутри Израиля, и люди, точнее, большие фонды начали вкладывать в Израиль деньги, а это, конечно, увеличивает еще больше деньги к деньгам, то, что называется. Ну вот, для примера, просто возьмем, что происходит в США. В США э, до Дональда Трампа ВВП США никогда не поднимался, не переваливал за шестой десяток тысяч долларов. То есть у Израиля 45, напомню, у Америки сейчас скажу сколько, но при Обаме это было порядка 55, 55 тысяч долларов, и он как бы рос, но рос очень медленно. А потом пришел Трамп и сразу вознес национальную экономику и поднял ее в 2018 году, это уже было 61 тысяча с половиной долларов, в 2019 году 64, и вот в этом году 66, почти 67 тысяч долларов ВВП американский, что без всякого сомнения, это колоссальный успех. И когда мы говорим о том, что, так сказать, за счет чего, то, конечно же, для нас израильтян как бы горше всего это то, как Трамп разобрался с налогами. Он сбросил налоги, и это, как мы понимаем, сразу же привело к э, экономическому росту. То есть, нам в Израиле, конечно, очень хотелось бы, чтобы у Натаньяла появились достаточно возможностей рычагов позволить себе вот так вот снизить налоги, как это смог сделать Трамп, и тогда бы наша экономика тоже могла пойти еще выше. То есть, ну, нам есть куда нести за вами. Мы почти, почти, почти догнали. США, когда э, дошли, до, до, перешли там рубеж в 40, э, 40 сначала, потом достигли рубежа почти в 45, вот, но вы унеслись опять э, далеко вперед. С другой стороны, если мы посмотрим на э, страны нефтяные, то там все очень плохо. Опять же, Трамп открыл краны, и Америка превратилась в главного импортера э, нефти. И те страны, которые раньше жили только за счет нефтяной экономики, за счет петродолларов, да, нефтедолларов, они теперь, в общем, находятся в ситуации очень неприятной. Даже такая страна, как Норвегия, которая, в общем, не, ли, не нефть единой жива, и у которой ВВП вообще фантастический, 107 тысяч долларов, то есть в два раза больше, чем, в два раза больше, чем э, израильский, э, почти в два раза больше, чем американский, но он у нее был таким раньше, а теперь со 107 свалился на 78 тысяч, тоже огромнейший. Но почему такое падение, что норвежцы стали меньше работать? Да нет, это просто вот те бешеные доходы, которые они получали от высокой цены барреля нефти, теперь они их больше не получают. А для таких стран, как Саудовская Аравия, у которых, в общем, все держалось на нефти, там все стало очень плохо. Когда-то их ВВП достигал 26 тысяч долларов на а сейчас только 21. И им приходится затягивать пояса, а еще у них война с Ираном, а еще они понимают, что остались, в общем-то, один на один на Ближнем Востоке, без американского зонтика, потому что Трампу больше нефть саудовская не так уж сильно и нужна. То есть он, конечно, готов их защищать от Ирана, если они заплатят. А не заплатят, так и не будет защищать. И вот им, конечно, приходится сейчас э, не сладко. Ну или если взять, например, такую страну, как Турция, которая не, не нефтедоллары. А там, когда Эрдоган только начинал свой поход во власть, э, когда он был еще только мэром Стамбула, действительно, ВВП Турции составлял всего примерно 3000 долларов. А потом, когда Эрдоган пришел и создал такую как бы, мощную экономику турецкую, не будем сейчас задаваться подробности, как он все это строил, но ВВП там рос, рос, рос, рос, рос, до, почти до 12 тысяч долларов, то есть четыре раза улучшился. Тоже были блестящие результаты, но это было в 2013 году. А потом мы знаем, что Эрдоган — человек очень э, переменчивый и э, неспокойный. И вот в этом большая разница между ним, например, и Натаниал показывал, что когда какие бы катаклизмы ни накатывали на Израиль, люди серьезные, которые вкладывают в Израиль деньги, всегда знали, что они получат не просто, не только все, что они вложили, но они еще сверху получат. И неважно, что происходит. Война, не война. Вложил доллар, получил два. А в Турции получилось наоборот. Сумасшедший Эрдоган. Сначала у него все было хорошо, и деньги там вкладывали, инвестиции шли в Турцию и утекли рекой. А потом, когда начались проблемы, когда он умудрился перессориться вообще со всеми своими соседями, со всеми в хлам разругаться, то люди стали потихонечку, не люди, банки, фонды, вытаскивать свои деньги от греха подальше. И экономика Турции со своего пика в 2013 году понеслась вниз. И сегодня они уже не на 11, не на 12 тысяч долларов, а на 9 с небольшим. И э, эта тенденция тоже, как и в Европе, только нарастает. То есть экономика снижается, и показатели ВВП снижаются тоже. Если мы возьмем наших соседей, Египет, Ливан, Иорданию, то там все плохо, мы это мы знаем. Но просто для примера, в Израиле 45 тысяч долларов, в Египте почти 4 тысячи долларов, в Ливане аж целых 11 тысяч долларов, и это э, немножко... Нет, на самом деле, да, почти 11 тысяч долларов. Это вроде как хорошо по сравнению с Египтом, которого в три раза почти меньше. Но э, у них были лучшие показатели в 2013 году. А сейчас их показатели как бы такие хорошие только за счет того, что при том, что они вырабатывают не больше продукции, а даже немножко меньше, у них просто из страны бежит народ со страшной силой. И они так быстро как бы сжимаются по населению, что количество произведенного продукта... Э, оно делится на меньшее количество людей, соответственно, получается, что чуть-чуть подняется, или как бы не так быстро падает этот самый ВВП. Вот. Но на самом деле, конечно, когда мы смотрим на Леван, то там все очень плохо, там нет, по сути, никакого не правительства. Есть псевдопарламент, есть Хизбала, которая держит все образные правления, и у Хизбаллы тоже кончаются деньги, потому что Иран под санкциями. В Иордании 4000 долларов. Это был их пик в один и в общем тоже все идет вниз под откос, потому что как Египет это страна, которая живет, по сути дела, доходов никаких серьезных нет У Египта был был туризм, сейчас туризм серьезно подрублен. Иордания жила на пожертвования Саудовской Аравии. Сегодня эти пожертвования сокращаются, потому что Саудовской Аравии самой не хватает. Когда мы говорим про Иран, то в этом году они почти сравнялись с Египтом, у них 5,5 тысяч долларов ВВП на пике в 2013 году. У них было почти 7 тысяч долларов. И вообще эта страна, как мы понимаем, она могла бы быть очень богатой. И когда э, Барак Обама их, э, им помогал, вливал в них наличные и снял с них э, санкции, то в общем все у ИАТО было хорошо. Было много денег, эти деньги шли на что? На террор. Люди э, в Иране думали, что они, им что-то перепадет с этих наличных самолетами. Да, знаменитый самолет с деньгами, который отправил Обама. Но ничего, это не перепало, все перепало Хизбале, Хутам, Хамасу, другим боевикам по всему миру. И, э, а сегодня санкции, и сегодня экономика, которая и так у них как бы, почти не существует, сжимается еще больше, и уже нефть и газ, за счет которых они как-то жили, практически тоже не работают, потому что все перекрыто. А сегодня, к слову, дополнительный как бы, удар по иранской экономике Иран внесли в черный список международных стран отмывающих э, как бы деньги для террора, и это, в общем, по сути дела, накладывает на них очень серьезные санкции со стороны всех государств, которые не хотят сами попасть в такой черный список. До сих пор в этом списке ужасно была только одна Северная Корея, кстати, главный прокаженный нашего мира. Теперь туда попал Иран, и это еще больше ударит по их экономике, поэтому, конечно, им не то что вернуться к прежним временам при Обаме, им даже вот сохранить то, что у них есть сейчас, это... Еле-еле балансируют экономику своих, так сказать. Даже этого они, скорее всего, не сумеют сохранить в будущем году. Но, конечно, все надежды у них на то, что американцы выберут э, демократа вместо Трампа, и демократ снова им откроет краны, и снова зальет их деньгами, и снова все будет хорошо, как при Обаме. Вот. Что касается Израиля, то, в общем, откуда можем ли мы еще расти, как бы вот вслед за, э, за вами? Ну... Понятно, что, как я уже сказал, конечно, снижение налогов и более разумная э, политика как бы, с отменами регуляций и со снижением налогов, она, конечно, сделала бы свое дело. Но есть еще несколько мощных факторов, таких вот как Хайт, который, в общем, уже на пределе, он, ему не хватает людей, рабочих рук. И он уже развивается так быстро. Но есть еще газ. Есть еще газ, который мы стали продавать. Уже две соседние арабские страны у нас газ покупают. И Судан тоже хочет, кому бы пришло в голову раньше, что Судан будет покупать у Израиля газ. А теперь Европа хочет, и мы тянем туда вместе с греками и киприотами трубу. А есть еще э, совершенно потрясающий э, проект сухопутного советского канала. Это когда порт в Эйлате соединят с портом в Аждоде железная дорога, идущая через Неву. И тогда э, суда будут приходить э, из Дальнего Востока в Эйлат, разгружаться там на поезда, и э, весь груз будет ехать до Аждотского порта, и из Аждода уже попадать в Европу и в Средиземное море как бы и дальше. Экономически считается, что это очень выгодная штука, более, которая может оказаться даже выгоднее или, по крайней мере, сравнима по выгоде с э, советским каналом. То есть не нужно объезжать всю Африку и не нужно платить деньги за то, чтобы проплыть по, э, по советскому каналу, с которым, как мы знаем, проблемы, потому что нестабильная ситуация в Египте. Вот. И, конечно, Израиль с этого проекта может очень здорово обогатиться. Есть китайцы, которые рвут и готовы, так сказать, подметки рвут и готовы это все устроить, но у них мы знаем сейчас свои проблемы, а у Израиля проблемы с выборами и проблема не э, допустить социалистов с их безумными идеями до власти, потому что, конечно, социалисты все эти проекты на корню зарубят, как они хотели зарубить газ, и сколько стоило трудов Натаньял вырвать буквально вот этот проект, чтобы он стал жить. Посмотрим. Через несколько, через пару недель у нас решится, видимо, мы или не решится, мы не знаем. И, может быть, действительно мы в будущем году, или, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет, сумеем подтянуться к вам до ваших замечательных экономических высот и достижений. Чего мы вам искренне желаем. Спасибо. И, и удачи вам, и до встречи в следующий раз. Спасибо.